А вы Игорь Васильевич? Да. Да, смотрите, а, москвы мимо банка вот, Верка и походит. Смотрите, да, мы с вами сейчас повторную операцию производим, да, Они туда с вами нажали. Вот старое, мобильное приложение старое, да, у вас, поэтому у вас там кругом операции. я сейчас по программе это заходил, там немного другие позиции А сейчас мобильное приложение Сбербанка заходите, как в главное меню авторизуетесь, нет, сообщите, хорошо? Uh -huh еще раз ничего не понял с самого начала а давайте Игорь сейчас повторно операцию с вами сделаем а, так. А, как вы мне в сбербанк идете вас сбербанка а вы мне сообщите так сейчас поезжите угу. ничего а сбербанк да? да да да да да ну вот как мы Сами до этого делали, только никуда не нажимайте, как просто задеть главное меню, не сообщите. Ой, щас, подождите. А так. а, так, главное меню, что там дальше? Платежи переводы нажимаете. нет такого переводы и платежи а, нет такого так, а платежи имеется у вас слева снизу? А, что слева? нет есть бонусы анализы э, всегда, всего средств ваш бюджет валюты и металлы какие-то хрен что надо? А у вас в самом низу экрана, где у вас кругляшок, стрелочка и квадратик, да? А у вас а. чуть выше будет главное. Да, а. Платежи и переводы, переводы и платежи, вопрос о платеже. Диалоги, история, каталог, ну и прочее. Наблюдаете? А, так. Платежи и переводы... А, вон, есть платежи, да, есть платежи. Нажал. А, смотрите. А, далее у вас будет чуть ниже переводы, видите? Угу. Вот, что наблюдаете? Никуда не нажимайте, просто мне дублируйте, я проверяю. Вам скажу, что нажимаете. Между своими счетами, клиенту Сбербанка, другому человеку, за рубеж. А нажимаете другому человеку. Что? По России. Да-да-да. Ага. Ага. Вот. А далее что наблюдаете? Четыре варианта. Клиенту Сбербанка, mm -hmm. в другой банк, любому человеку и. то вообще непонятное. Запрос денег. ни При чем. Запрос В другой банк нажимаете. Два. А, так. Ага. другой. Ага. А далее по номеру карты. Так, по номеру. Ага. Mm -hmm. Вот, видите, номер карты. Так. Вводим с вами. 5, 5. Так, сейчас секунду. Пять 49 49 девять. Пять девять. Сорок девять. Сорок 07 Тридцать семь. Тридцать семь. Семьдесят семь, семь, 1, 8 1, 8 Так, сейчас, секунду ага. Давайте проверим 5, Давайте. 5, 5 5, 9 Верно 49 Верно 37 Верно 0, 7 Верно 77 Верно 70 верно восемнадцать все верно а да, так справа. и да и стрелочка все нажал да, ага да да да да да нажал и сумму видите вот вводите. ага десять тысяч сто рублей а, сколько десять тысяч сто рублей ага то есть один ноль один и два ноля Правильно? Угу, правильно. Нажимайте а. на белую цветку. Ага. А, а. далее нажимайте внизу зеленая кнопка у вас перевести. Нажимайте перевести. Ой. А мне говорят, э, нельзя. Пополните баланс. Или уменьшите сумму перевода. Это а, как? Так. А у вас какой баланс на карте Сбербанка? Ну, там порядка 200 тысяч. Там, ну, я не знаю, там, плюс-минус, но 190, 210 тысяч у меня там на балансе, да. Понял, смотрите, вот вы перевести нажали. Да. Так, и что вам на экране пишет? А... Внимание! Недостаточно средств, так как комиссия за перевод. Уйди с, балкон. ага. Уйди с балкона! Я попол... Попол... Уйди с балкон, попол... я пополняйте там чего-то. Там... Сейчас сброшу с балкона, скотина. Ой! Ой! Так. Ой! Что-то там у меня соседи шумят, а еще. А ничего, Стас, Игорь Васильевич, а. да, не переживайте, смотрите. Катина ну, уйди, а, сказала, давай... сосед! Уйди, сказала! Сволочь! Сейчас милицию вызову! Ой, все. А, смотрите, Игорь Васильевич, а. А, не переживайте. А вот вы нажали, что у вас там написано? Перевести вот, вы нажимаете, вот на зеленую стрелку назад вернитесь. Ну, вот сверху вас, вот, слева, вверху, угу. видите, зеленая стрелка. Назад. А так, ну, так, угу, пойдите, а в другой банк, который, да? Ага. В другой банк. Угу. Угу. Так, давайте еще раз, а в, полу... а в другой банк, а по номеру карты. А. Так. Ага. Так, готово. Давайте, вводите вам номер карты заново-назо. Так, да, готов. Да, да. пять-пять. Пять-пять. Пять-девять. Пять-девять. Сорок-девять. Сорок-девять. Тридцать-семь. Тридцать-семь. Ноль-семь. Ноль-семь. Семьдесят семь. Семьдесят семь. Семь ноль. Семь ноль. Один восемь. Один восемь. Ага. Вот, наж... да, нажимайте на зеленую стрелку. Нажал. Да. А, графа сумма да. Списать со счета вот, такого-то. Столько-то денежков. Вот, списать со счет. У вас вот там баланс какой? А, Двести пятьдесят девять тысяч. Может у вас двести пятьдесят девять рублей? Нет. А там, а, там, там еще копейки. Семнадцать копеек. Да, я забыл сказать. Смотрите. Нажим, вводите. Один ноль. Один ноль. Один ноль. Один ноль. Ноль. 0 нажимаете на белую стрелку ага вот нажимаете внизу перевести зеленое ага ну, нажали, прошло вас вот. ага, говорят вы помо... помогаете каким-то там мошенникам вот что-то хрень какая-то что за фигня что у вас на экране? у вас операция не может быть выполнена связаться девятьсот с 900? Нет, мне э, оператор говорит о том, что я попал на каких-то хуевых мошенников, куда я пытаюсь перевести деньги. Чего? Вы куда-то пропадаете, алло. А? А, Игорь да. Я понимаю, Заблуждение вести, просто... А, нет, вы понимаете, мне банк, мне банк говорит о том, что... Э... Алло, алло, Василий, Василий. вы где? Вы здесь? Да, вы со мной? Я, я с вами. А, да, так вот, мне банк говорит о том, что э, деньги пытаются куда-то там перевести какие-то мошенники, вот что это вот за хрень. Ну, а, не а, нет, у меня, вк меня включилась. Э, я подключил просто дополнительную блокировку от э, мошенников. Э, может быть, вы с этим не сталкивались, я не знаю там, я тоже не сталкивался. Вот мне так просто. Подтверждайте тогда перевод в таком случае, Игорь Васильевич, что именно вы производите. Подтверждайте так... операцию 120 900 Так э, мне просят э, э, сделать э, третью э, степень э, вот этого вот подтверждения э, моей транзакции. Ну делайте третью степень. А это нельзя сделать э, в онлайн режиме? Ну, в каком плане нельзя? То вот, я пытаюсь узнать э, о том, что вы не мошенники. Э, э, дело в том, что мне банк сказал о том, что если э, я подключу эту третью степень блокировки от мошенников, то э, мне другая сторона предъявит э, все необходимые э, всю необходимую информацию для того, чтобы я мог э, э, противодействовать вот этим вот всяким мошенникам. Вот. поэтому Васильевич, я... я... когда вы операцию, не кто вашей карты, что именно вы производите операцию, Игорь Васильевич, соответственно, вам необходимо подтвердить операцию, что именно вы, а не условно какой-нибудь Иван Иванович, да, который ваши карты завладел, Сбербанк онлайн завладел. Да. Да. Вот, поэтому я хочу услышать от вас. От другой стороны. Вот эту вот третью степень взаимодействия. Для того, чтобы я не смог кому-то там чего-то перевести. Так, а, Игорь Васильевич, что у вас на экране? Третья степень. В каком плане я заявляюсь? Потрудником Сбербанка, я не знаю, как у них операции работают. А мне говорят. А мне говорят, введите то ключевое слово, которое я получил от другой стороны. Для того, чтобы могли проверить вот эту вот третью степень взаимодействия. Поэтому я хочу от вас услышать вот эту вот ключевую фразу. А смотрите, Игорь Васильевич, сейчас я посмотрю по компьютеру, сейчас уж дайте. Ага, угу. <звездные> угу, да, отдаю, Нет, Игорь Васильевич, этот ваш счет именно на вас зарегистрирован. я не могу никакие понимания операции отслеживать, такого невозможно. Я не говорю про счет у вас мой, я не говорю про этот счет. Я говорю про счет в Сбербанке, от которого вы хотите получить. Но свяжитесь со Сбербанком, что там за дела, почему, зачем. Они у меня, этот Сбербанк запрашивает... На какое-то там кодовое слово для того, чтобы выполнить вот эту вот транзакцию. Но, они, но послушайте, они, послушайте, они говорят, они говорят, введите какое-то там ключевое слово. Вот. Я, он, я, я знаю, я знаю это ключевое слово. Я его Привет. ввожу, но ну, послушайте, я ввожу это ключевое слово, а мне Сбербанк говорит о том, что извините, вы связываетесь не с какой-то там финансовой структурой, а вы связываетесь с мошенниками. А не может такого быть, Сергей Васильевич, у вас Сбербанк он может операцию подозрительней только как раз-таки да, зафиксировать, так как кредит в другом банке берете, это единственное. Вам необходимо в таком случае подтверждать данную операцию? Так я подтверждаю. Как я могу еще иначе подтвердить? Я уже я все вы... подтвердил. Я, я уже назвал телефон, я назвал, э, не, не знаю, там адрес, э, дату рождения, паспортные данные. Чего ж нужно еще подтвердить? У вас сейчас на экране что отображается? Мне говорят о том, что вы мошенники. Игорь Васильевич, вам говорят, возбежание мошеннических действий. Ну, я, я, я нахожусь в официальной программе Сбербанка. Сбербанк не говорит о том, что... Ой, подождите, ничего не предпринимайте. С вами связались с мошенники. По адресу нахождения мошенников выехала бригада. А, ой, наверное, это я зря сказал. Но хорошо. И чем мне делать дальше? А банк выгружения выехать, я вашу заявку либо приостанавливаю, потому что ну, такого просто не мог быть по данной программе Сбербанка. Как? В таком случае, как я сказал, Василий, приостанавливаю Игорь Васильевич, вы не собираетесь завершать посудовое переведование, у Сбербанка данной системы не имеется. Ой, подождите, и... подож... подождите, я же э, захотел быть вашим клиентом, но ну, как вы от меня отказываетесь? Что, подождите, что-то булькает, там ничего не понял, вот последние слова вообще ничего не понял. Смотрите, еще раз вам объясняю. Либо мы с вами сейчас завершаем операцию, либо я телефонный разговор встречаю через одну минуту ровно. Соответственно, вашу заявку блокирую. Вот и все. А... У вас такая операция возможно. Зачем, зачем? Зачем блокировать? Я ж, че, отказываюсь, а что, отказываюсь, что я такого подтверждения по Сбербанк онлайн, потому что у них операция по обычным переводам клиента потребительского бюджета, она невозможна. Любовь, вы сейчас не знаю, если вы действительно нажали позицию перевести, чтобы зафиксировать почерть и танцы, а, соответственно, номер документов по авторизации, то хорошо. А, я с по программе Сбербанк безопасности безопасность что защищает клиенты со стороны нашего банка. Если не собираетесь, то я с вами разговор перекачаю, заявку на софт-черкный список. Ни свое, ни мое время не отпратите. А почему -то... Вот, вот сейчас вот что-то сказали там черный список это чё, э, что неблагонадежный заемщик или еще что-то вот. банка как попросить кредита введение в заблуждение да. а страны, каким, банка, о... а... как, каким образом ну, вот, вот, вот. Я вам объясняю еще раз, последним. Либо мы с вами сейчас производим до конца операцию. Ну стоял, давайте, я, я, я же не против. Нош, ну, вы же, вы же не можете. Это вы не можете сделать там все, что вам необходимо. Ну молодой человек, ну куда вы там булькаете? Ну что вы там, что вас там со связью? Ну, ну, ну, ну на ну, связь, а и булькаете, ну вообще ничего не понятно. Ну что так? Вам объясняю, Ой. А от вас идет подтверждение, мы не можем никакие действия совершать с Сбербанком, это другое. Стоп, банк, Стоп, стоп, страня. стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, вот до э, имени отчества я все четко слышал, до этого и после этого я вообще ни одного слова не разобрал. Что, что у вас там происходит со связью? Ну вы там где там а, находитесь? У вас, видимо, Игорь Васильевич, вы меня хорошо слышите? Вот сейчас, вот сейчас, да, да, да. слушаю. Смотрите, вам еще раз объясняю, мы а, не являемся Сбербанком. Ваш подтверждение идет по Сбербанку. Я не могу вам подтвердить операцию со стороны Сбербанка, потому что у вас я не могу за вас какие-либо действия совершать. Mm. А у вас строго конфиденциальная информация по вашему подтверждению. Я не могу за вас подтвердить операцию. Игорь да. Васильевич, о чем вы говорите? Вы сейчас просто вводите меня в заблуждение, да, как сотрудника банка с моей стороны. Поэтому либо вы мы с вами завершаем операцию, вы там подтвердить нажимаете, либо перевести в вашем случае, да? И я, соответственно, зафиксирую, и вам начинается ваш кредит. Либо же, Игорь Васильевич, мы с вами на телефон разговор прекращаем, и я, соответственно, заявку вашу приостанавливаю. Вот Нет, и все. Обязатель, обязательно продолжим. Давайте продолжать. Тогда подтверждайте операцию, нажимайте перевести. Да, уже нажал. Вводите кодовое слово подтверждайте данную операцию. На экране да. вы что Да, я уже нажал, но я же сказал о том, что Сбербан сказал о том, что э, перевод... Ну, то... ну, вот на экране прям что наблюдаете? Вот вы мне прям назовите, вот что у вас какая наручная. Перевод невозможен. А, связаться с контактным центром 900, все верно? Нет. Что, просто перевод невозможен, не может какого-то их а, системы? Все, все в красном поле, перевод невозможен. Игорь Васильевич, Кра... функция не может быть. Либо мы с вами завершаем операцию, либо я, соответственно, приостанавливаю с вами телефонный разговор в дальнейшем подаю на аннулирование. У меня в красном поле мигающем, оно красное такое, вот, и белая кнопочка, куда можно тыкнуть, все остальное, оно не активно. Белая кнопка, у вас что на белой кнопке написано? перейти в службу безопасности сообщить о факте мошенничества. Ну, такой информации не может быть, потому что за счет на ваш открыт. Соответственно, Игорь Васильевич, у меня, я смотрю по Сбербанку по их системе третьей степени защиты, невозможно. Поэтому, либо я с вами уже завершаю данную процедуру, либо заявку анализирую. Вы и так мое время и ваше страдать в первую очередь. То есть, мог другой клиент уже внести комиссию, получить по свой кредит. По по подождите, ну, а как мне быть-то? Может, завтра, может, сегодня техническая проблема? там, Сбербанк, там, я не знаю, может, у оператора связи. Завтра позвоните, Ну, да? Игорь Васильевич, а с вами нет, я вашу заявку на аннулирование подаю. Вот Зачем? Ну, поставь... ну либо вы связываетесь с 900, тогда в вашем случае набираете на 900, подтверждаете данную операцию, что вы ее производите, и вы производите в самостоятельном порядке. Так я же говорю и о перевод. том, что, а вдруг именно у Сбербанка сегодня проблема? В а, может... Но... такого невозможно быть. Почему? То есть, Почему? На получали на карте Сбербанка. Вам еще раз объясняю, у нас вот только что по заявке, могу по программе открыть, три а -а -а. человека вот буквально две минуты назад получали кредит. По, по дистанционной форме, uh -huh. а соответственно Игорь Васильевич, вы просто детализируете, подтверждаете данную операцию. А, ну, х, ладно, ну, смотрите, я сейчас вне города. Ну, тут связь у нас вот баракам. Игорь Васильевич, вы мне только что говорили, что вы в центре города находитесь. Вы в Так я уже переехал, вот пока мы говорили, я уже переехал. Но, Игорь Васильевич, это невозможно просто. Можно. Да а ладно. Вот, поэтому я вашу заявку аннулирую, Игорь Васильевич. Соответственно, через 30 секунд информирую вас о том, что будет прекращен телефонный разговор. Ну, так вы поставьте там галочку, пусть нормальные специалисты свяжутся, но вы же ну, не понимаете, как, допустим, человек может перебраться из центра города э, в область. Ну, даже вы это не понимаете. у вас осталось 20 секунд. Ага. Вы дебил. После 20 секунд ну. от данной операции, либо мы с вами никаких действий не совершаем, я все за заявку на нулирование подаю. Ну. В дальнейшем получать кредит Хорошо. в другом банке. Вот и все. Ну, подаем, подаем. Подаем. Что делаем? Что на де... Что делаем? Нет, ну, подаем. Еще банку. раз все. говорю, подаем. Подаем заявку. Что делать надо? Вам не нужно какой заявку подавать на блокировку, передается в вы можете подать заявку на кредит через а, 60 месяцев. Че, сколько? А позвоните сейчас на 900, спросите, что у них произошло с вашей операцией. Вот и все, Игорь Васильевич. Через сколько можно подать заявку повторную? Вы меня слышите, либо вы, я не знаю. Не, у меня тут 500, самол... и... у меня самолеты летают над душами. я ничего не слышу. Игорь Васильевич, 900, а... связывайте, подтверждайте операцию, вот и все. Я с вами сразу, ровно через 5 минут, производим и производим операцию. связывайте 900. И что дальше? Ну, связался, да. Здравствуйте, вы позвонили в поддержку Мод Премиум. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Хотите узнать информацию по состоянию ваших счетов? Нажмите 1. Хотите заблокировать карту? Нажмите 2. Хотите заказать или узнать о готовности карты? Нажмите 3. Хотите узнать о кредитных каникулах, погашении кредитов и кредитных карт? Нажмите 4. Для консультации по другому. К сожалению, я не смогла определить номер, с которого вы звоните, соединяя с оператором. Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии, наш специалист скоро ответит вам. Линия. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Вчера общался с вашей коллегой, но телефон разъединился и больше что-то никак не до вас не дозвониться было. Наверное, рабочий день может закончился. Там вопрос был по. Так, да, вас да, да. вас консультировали вчера по кредитованию, правильно? Понимаю? Да, да, да, да, да. Вот начал молодой а человек рассказывать. Это? Он только начал рассказывать, какие там есть возможности, mm -hmm. на какой mm -hmm. срок, какой этот размер. И mm -hmm. вот на этом все закончили. То есть там не, не регистрировал mm -hmm. ничего. Mm -hmm. Хорошо, а вы можете писать там? Да, меня зовут Игорь Васильевич. Mm -hmm. А фамилия? Mm -hmm. Еще раз? Игорь Васильевич, черно Да, да, да. А имя вашего кредитного специалиста помните? Ой, нет, он как-то так быстро представился, так и не понял. Ну, парень вас консультировал, да? Да, там вроде такой молодой человек по голосу. Ну, хорошо, тогда издать на линию, пробный найти вашу заявочку. Ага. Игорь, Игорь Батинович? Да, да, да. да. Подскажите, а сумма кредита вот какая была? Вот, а, по-моему, от 500 до 5 миллионов я подавал заявку. От 500 тысяч до 5 миллионов. Так, 000. а вам, получается, кредитный специалист нас информирование направил? Правильно понимаю? А, да, он только объяснил, что такие есть возможности и все. Ага. Угу, я вас поняла. А, так, хорошо. Смотрите, то есть ваш клинический специалист сейчас в рабочем институте, то давайте в течение 15 минут с вами сяжутся специалисты из нашего банка, либо же я свяжусь и полностью прокомпенсирую, хорошо? А, да, хорошо, жду. А, не дайте так, наш да. До банк, вам всего доброго, Мы с Киевым банком, его креиздование, креетный специалист Александр. А, попросили с вами связаться с вами, не пришла. У вас какой-то вопрос, Игорь Васильевич? А, да, воспользоваться кредитованием. А то вчера... Ваша заявка была аннулирована вчерашним днем. По факту заблуждение банк с стороны вашей под записи разговора в заблуждении машинских действий с вашей стороны, ваша заявка была аннулирована и подана в черный список. В дальнейшем заявку можете подать в шестьдесят 60 месяцев как раз таки рабочих дней, включая выходные дни. Ага. У вас какие-то еще вопросы имеются? А что там не устроило это банк? Игорь Васильевич, я вашу заявку анализировал, соответственно. В дальнейшем вы можете подать заявку на получение потребительского кредита в нашем банке в течение 60 месяцев. В дальнейшем ничего помочь получению кредита не могу. У вас вопрос имеется? Нет? Все хорошо, всего доброго, хорошего вам. Пошла ты нахуй, я не буду плакать без тебя Без твари проживу нормально, да пошла ты нахуй Я не буду плакать, ну тебя такую я найду другую